В Казанском федеральном университете продолжается приемная кампания 2020. На сегодняшний день в КФУ подано почти 45 тысяч заявлений на поступление. Поскольку известны еще не все результаты ЕГЭ, пик подачи заявлений от абитуриентов ожидается в первой половине августа. Пока же на сегодняшний день у нас при плане приема 5 бюджетных мест на бюджетную форму обучения подали 27 800 заявлений. Лидирующим институтом по подаче заявлений на бюджетную форму обучения стал Институт международных отношений – 3418 заявлений. На втором месте Институт экономики и управления и финансов – 2815 заявлений. Далее Институт вычислительной математики и информационных технологий – 2745 заявлений. В Институт фундаментальной медицины и биологии подано 2646 заявлений. По контрактному набору при плане приема 10 648 на контракт на сегодняшний день подано 16 670. Три заявления но ну и лидеры те же самые именно в такой же вот последовательности они и... в среднем в течение дня в вуз поступает 1720 заявлений на поступление вот на сегодняшний день у нас заключено 1397 договоров на контрактную форму обучения и из них иностранными гражданами это 1308. В связи с переносом сдачи ЕГЭ в этом году даты приказов о зачислении изменились. В этом году бюджетный приказ будет 22, 24 и 26 августа, а контрактный приказ 31 августа. Диана Желенкова, Булат Садыков, Универньюз.